В Елабужском институте Казанского университета состоялась презентация IT-класса. Все подробности далее. Уникальный образовательный проект объединит школьников, желающих обучаться и строить свою карьеру в области IT-технологий. Специально разработанная программа позволит участникам проекта освоить азы профессий, связанных с анализом данных, машинным обучением и программированием. Преподавателями IT-класса станут ведущие специалисты Казанского университета в области информатики. Занятия будут проходить в кампусе Елабужского института. «Основная цель – это собрать в городе-регионе наиболее успешных, продвинутых детей, наиболее способных, желающих, самое главное, обучаться в эти направления» и дать им путевку в жизнь, чтобы они смогли стать дальнейшими специалистами, чтобы они могли поступить на престижные специальности. Для того, чтобы стать участником нового образовательного проекта, претенденты пройдут три отборочных этапа. По итогам будет сформирован класс численностью до 25 человек, которым ребята будут обучаться в течение двух лет. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универньюз.